Друзья, всем привет. Эх, сделал отъем поросят наших Петраев, которые были с этой свиноматкой. Они ее высмоктали полностью. Сюда запустил этих. Бегают. Довольные рады, счастливы. Вот это тут они будут если порядок навел и насыпал предстарт, им добавил. Предстарт едят. Воду тоже пьют. Предстарт наш, водолага. Кушает хорошо. Ну с этим и проблем не было. Они ели ну, давно уже, грубо говоря. И со свиноматкой на груша. И со свиноматкой ели... То есть и представьте едят так, не сильно, ну едят. Капаша вот это свежего насыпишь. Роется, что-то едят. Покажу какая кормушка, чтобы не переворачивать. Вот обычная деревянная. Ну обычная деревянная, одни еще широкая получается из металла. И она не переворачивается. А все остальные, ну то есть по-любому переворачивается. поросята эти тоже. Так, ну а это не знаю, или дать ей перекур киевской генетики с нее осталось, я вообще не знаю. Меньше, чем собачка. Дать ей перекур или подождать, то есть загулять сейчас 6 дней и покрыть ее, пока загуляет. То есть вот этот момент надо тоже определиться, Или перекур ей дать. Но она потом может не загулять или сразу покрыть на пятый, шестой день, как загуляет здесь. и пробовать покрыть. Вот такие из дому тоже остаются остатки. Даю свиноматкам. На. У меня и эти хорошо едят булочки. Но они сейчас, конечно, не сильно замечают. На, клубнушку. На, еще. Клубнеечка. Сейчас покажу вам тех, которых перевел. Качиков. На. Тоже ж морда я еще не ставил, ни, ни корм, вода есть, я опустил по елку, думаю, достанут, если захотят. Сейчас буду ставить под кормку им, думаю, пускай успокоятся, а то сильно шуганы, я их проколол еще, сделал отъем, проколол. Набросал сюда их отходов. Ихние какашки набросал, чтобы сюда и ходили под стенку. Повесил их уже лампу для обогрева. И, грубо говоря, все. Вот вода у них. Ну, до воды они, до такой поилки, непривычны. Они привычны до обычной кастрюльки, но... По моим замечаниям, переходят поросята буквально в первый день. Сильно нашугались, стресс перенесли, носили, кололи. Поэтому вот так. Будут они здесь. Вот обезьянка первая черная. Потяпать. Шугли, Сейчас будем ставить им корм. Ну, воду, наверное, не буду, пускай привыкает сразу к этой. Потому что я в предыдущей. Кантеров тоже поставил воду, так они в первый день и с этой пили, и ту воду пили, поэтому пускай привыкаем. Вес во всех поросят хороший, я не взвешивал, но на глаз хороший. Не стал взвешивать, потому что сам хотел видео снять, повзвешивать их. А потом пока делал отъем, пока проколол их сам. И я так через ящичек, от свиноматки в ящик. От ящика уже сюда носил. И по одному поштучно прокалывал и переносил. Крикливые сильные, Ну и шуганы. Там они, грубо говоря, до них доступа не было. Они сами по себе. Поэтому шугливенькие такие. Сегодня будем одну одного гусачка или гуску пробовать. Жена говорит, давай одного за харакирим попробуем. Поставил этим шифер, чтобы не так дуло сюда. Они уже тут делом натворили. Вот один день содержания. Чистый вольер был, все я им тут поставил пенечки два штуки чтобы они вставали доставали на на до поилки. ну да остановятся на пенек и достают поилку но есть что так достает а вот, допустим как кнопа то не достанет Ну пускай там пару дней буквально я потом уберу эти пеньки хорошие такие круглые ну кнопа, конечно это что-то с чем-то ну выжила выжила выжила нормально то есть пускай тогда уже живут если что пойдет на мясо последний ну крайний последний да это эти не такие шугливые те конечно сильно хотя и эти были сильно зашуганы Сейчас уже более-менее. Это, получается, куклы и поросята, кукляшки. Кукла была покрыта у нас пьетреном, это не ее поросят. Так получилось, первый день я их сделал отъем с базаном когда мы их сюда перегоняли. Тех я не стал в тот же день. Делать отъем других порошат, которые были там. И они одну ночь здесь ночевали. И они сбились тут в кучку, нормально. Ну, думаю, не буду затягивать. Лучше как лучше, сразу их открою туда на ночь. Там все-таки тепло, буду двери закрывать, а эта дырка пускай открыта. Будут... будут бегать. До еды они уже привыкли, я насыпаю. Контролирую, чтобы все время была еда. Вот, вот так сейчас до поелки полезет. А ну смотрим. Ну и муки еще есть. Уже вроде бы и холодно, но а все равно муки есть. Днем на солнце появляется. О! о. Вот это им раздольно. Вот так. Сейчас будем их тоже убирать. Уберу под, под скилочку, сделаю сопилок. Вот. Нормально будет. Ну остались теперь сейчас через 4-5 дней. Тех заберу у груши. Вот так я оттуда носил сюда в ящик. В ящик их посадил всех про кого по одному и носил туда по одному. Ну, думаю, не спеша. Куда мне спешить сам? Тут у меня немного гордыба. Ну, а этих через 5-6 дней тоже сделаем отъем. У них разница в 6 дней с теми качками. Просто качки большие поросята. Даже вот сегодня качкам получается сколько? 20 9 дней или 28, они большие, против этих, разница у них 6 дней, 5-6 дней. Дадим грушки еще. Раз. Груша у нас вырвала доску, полы деревянные, вчера, надо ремонтировать пол. Там вырвало, и там кусок вырвало. Ну, поэтому сарае постоянно какие-то проблемы по вот этому деревянному старому. Это сарай еще тискюха себе делал, так ними пользуюсь. Тоже тут хочу сделать ремонт, залить полы и... Да. Сейчас я тебя хорошо покормлю. И будешь... Что там такое? Э, э, э. Тебе бегай, тебе бегай. Что такое? Этим рыженьким кантером 60 дней у нас. Тоже хорошие поросята получились. Давай, почукай, давай, хорош, хорош. Давай. Вы всю полностью. Хребет торчит. Я такой, извини, еще не видел. Это просто худющая хорошая свиноматка дается полностью поросятам. О, хребет вообще. Ну ничего, сейчас ты у нас станешь на хорошее питание. Поднимем, наберешь вес. Я тут а пока вот так временно забил металлом проход чтобы они не контактировали с этими так нормально борюсь и кто-то все контролирует борка с нами следующий ролик сниму по сараю расскажу что там у меня с сарая что да как Вчера вычистил яму в этих поросят. О, яма свободная, пустая, поэтому поросят уже нормальные. Пойдя, пойдя, пойдя. Постоянно живет, он уже пузо здоровья, все равно живет, и корм постоянно есть. Постоянно кормюшка. Этим 90 дней. 20 числа будет. 90 дней от рождения. Если хорошо кормить поросят, нормальным питательным кормом, поросята будут хорошие. Это не зависит от воды, кормушки. Если кормушка у вас любая бункерная и есть хороший корм, то и поросята будут хорошие. Ну и будем следить за этими, когда им будет... Когда им будет... Вот так. Ой. Ой. Когда им будет 60 дней, тоже взвесим 60 дней и сейчас... Буквально день, два, три. И вот это самый важный момент именно по по срачке. Чтобы не было у них ни срачки, ни болячки. Чтобы никто не поносил. Но я буду им стартовый корм с предстартом по чуть-чуть так подмешивать. По чуть-чуть, по чуть-чуть и буду переводить. И сейчас я им буду насыпать, ну так, вообще дозировано, утром, в обед и вечером по чуть-чуть. Чтоб не сильно переедали, они сейчас проголодаются к вечеру, начнут сильно много есть. Поэтому, чтобы не переедали, по чуть-чуть, вот это дня два-три поконтролирую эту ситуацию. Думаю, пролетим по носу. Ну а там посмотрим, буду держать вас в курсе, если что, покажу, расскажу. Потому что в основном у меня спрашивают, как насчет поноса. В основном поноса вот у меня не было. У меня больше их не было, чем были. Поэтому у меня поносы что-то с дюрками не всегда. Вот это именно по маленьким дюркам с поносами везет. И понос был у двух поросят. Или в трех вот с этого выводка. Вот это, по-моему, по вот этого кабанчика понос был. Худющий был, дростал не могли ничего взять, А и еще там двух, ну их забрали. После поноса уже. А все остальные нормально, то есть поштучно был понос. То есть прокалывали им железо, когда был понос, и в воду добавлял порошок от поноса. Ну сказать, что сильно страшно, ну взрослали. Вот тут... Два-три имеет С этого выводка дрыщат. Хотя, ну те, которые дрыщут отстают, но ну, я бы по-белому не сказал, что у стало от с этих. Догнал он их. А был самый маленький, вот этот кабасик. Это у нас три кабасика и одна свинюшка. И вот так каждый день. Там клетку поделать, там... Что-то вырвали, там корма надо в бункер намешать. Там еще что-то. И получается целый день. Ну так по мелочи. Не то, что там прям бегаешь как этот. А по мелочи там убрать надо, там то, там, то, там, то у Машки разобрал за городу, он ее перегородка Машкина. И вот так понемногу, понемногу и все равно приходится делать. Что-то. Да? Контурки. Кнопка, на пуля. Что ты кнопка? Ха -ха -ха. Напуска. пуска. Вот кормежка у них есть, да? Не бункерная, обычная. Деревянная кормушка. Если в кормушке постоянно есть, оно захотело, подошло, поело, побежала. Конечно, бункерная кормушка проще, насыпал там раз у два в три дня в неделю без разницы, в зависимости от того, какая кормушка. Ну, бункерная нет и сюда я делать ее не хочу, то есть подсыпать будут, да и все. Времени у меня хватает, тут а по месту постоянно оковать, через, поэтому. Будем подсыпать. И им теперь повеселее будет. И вот эти постоянно, которые сидят на суточном корме. Вот, вот эти. Эти, этот, вот это. Это кричат постоянно. Кричат постоянно. Воду набираешь у ведра, слышат, что воду набираешь, начинает кричать. Слышат, проходишь мимо, начинает кричать. Да? Да. А в этих вот, которые надо кормить, у них есть. Они не голодные. Этим тоже подсыпаю постоянно, чтобы было. Смотрю, закончилось, нету. Или даже еще чуть-чуть есть, тоже подсыпаю. Этим мне сейчас рано давать. Они на норме, поэтому, как бы бывает, то так убираю, захожу днем нему, убираю, то я им насыплю там по кошечку, чтобы браты позакрывали. И на этом все. Ну, в основном, как бы мне их жалко не было, и утром им по два кошек, и вечером по два. Там мне пишут, а накорми их. Дело в том, что если я их буду кормить вдоволь, вот она на норме, смотрите, она больше 300 килограмм. Ей, кстати, скоро порос. И если я буду вдоволь кормить хряка, он ни одну свинью не покроет. Ни одну. Потому что он сильно длинный и большой. То есть вот я даже не представляю, как к ним крыть. Сейчас ту свиноматку, в которой забрали поросят. Она против него, как одна треть. Поэтому кричат, не кричат у меня строго. Утром по-другому быть не может. Кричат, не кричат. Закрыл дверь, если раздражает, и все. Ну и сегодня, наверное, у того... Первого гуся попробуем. И меня насыпаю так пшеницы Воду ставлю, но ну, они там засараем за новым. И они там. Когда гуляют, то вот тут я насыплю на металл, где забой идет. Вот это вот. Сейчас как кричат, вот так они кричат. С 9 утра, если я тут охожу или воду набираю в колодце, они слышат. И вот это постоянно кричат. Те, которые на норме. Это они и там Машка. Это постоянно самые крекливые. Ну вот, куда ее покрывать таким креком, я даже не знаю. О, а искусственно, если честно, вообще мне неохота покрывать свиноматок искусственно хряк есть хряк все равно хряком намного проще и лучше тем более хряк петра на искусственно настолько если я не ошибаюсь только в основном дюрок можно купить так друзья всем пока дальше буду заниматься потихоньку работой. Здесь надо сейчас порядок весь навести и буду потихоньку управляться. Все тогда, всем пока, счастливо.